это видел, говорил людям, Они, ну а что мы можем сделать, ну да, ну так, тогда уже большинство этих самых единороссов все это прекрасно понимали, что это шваль стоит, что это банда, что это совершенно дикие люди, которые уничтожают Россию. И все понимали, ну когда-нибудь это, это все изменится. Конечно, изменится, России не будет. Вячеслав Вячеславович, как Вы считаете, задумываются в Кремле о том, что есть, наверное, теоретическая возможность значит, создать человеку такие условия, в том числе и медицинские, и среды существования, чтобы у него возникла какая-то тяжелая Естественная болезнь, от которой он может скачаться по естественным причинам. Как вы думаете, рассматривают ли там такой вариант, и если да, насколько именно это опасно? Понятно, что у них стоит задача показать и мировому сообществу особенно, и кому-то внутри России, что, мол, Навальный, не дай бог, конечно, умер от естественных причин, от какой-нибудь своей там болезни, выдуманной ими. Могут ли они это подтвердить в медицинском плане и сделать такой газский фокус, как вы считаете? Вы понимаете, существует такая легенда, что когда Наполеон был на святой Елене, стены красили краской с мышьяком и что Наполеон, в общем-то, не, не, не умер естественной смертью, а погиб от мышьяка. Так это или не так, никто не знает. Тогда вся краска была на основе мышьяка, чтобы она не, не, не отваливалась, грубо говоря, чтобы она не блекла и так далее. То есть это самый естественный вариант. Но э, раз такие мысли приходят обычным людям, историкам каким-то, ну что ж такой гниди, как Вова, такая мысль что ли, не придет? Если он трусы мазал новичком, что ж он не, не измажет что-то, когда Алексей там? Они, я и говорю, уверен, провели кучу всяких консультаций, каких-то всяких регионов. Притаскивали наверняка вот этих подонков, которые травили людей, делали все эти новички и прочее. Я уверен, что уже там целые институты работают на эту тему, потому что Навальный очень опасный.